Очень простой принцип, принцип автономии управления. Об этом говорит Олимпийская хартия. Что это означает на практике? Это означает что на практике, что ну, хорошо бы, чтобы те вопросы, которые составляют смысл этого управления, они были сосредоточены за теми субъектами, за теми организациями, ну, которые естественным образом должны осуществлять это управление. Принято считать в мире, что этими организациями являются соответствующие спортивные федерации. Вопрос ответственности, вопрос управления, он сходится в, в одном месте. То есть э, федерация, она управляя видом спорта, она должна и обязана следить за вопросом и использования медицинских препаратов своими спортсменами, контроля за этим использованием, привлечение специалистов к, к, ну, к этим вопросам, получение соответствующих разрешений. Но на сегодняшний день э, это невозможно. Это невозможно, потому что у нас э, действующий закон, он прямо э, говорит о том, что спортом должно управлять государство. Можно, конечно, изымать, например, какие-то функции отсюда, передавать их сюда, но концептуально... Концептуально считается, что это будет неправильно, потому что спортом должно управлять государство. И пока наше государство, я не понимаю, почему так министерство цепко держится за, этот, за, эту, за эту формулу и во всех своих действиях ее воплощает в жизнь. спортивное видео